Привет. Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Все во Вселенной состоит из элементов и на Земле, и в космосе. От мельчайшей пылинки и бактерии до строительных сооружений, животные растения, звезды и планеты, люди и их изобретения. Все состоит из химических элементов. В мире столько самых разнообразных веществ. И все они образуются на базе этого небольшого набора химических элементов. Но лишь немногие химические элементы существуют в виде простых веществ, как, например, золото. Большинство образуют сложные вещества или соединения. Как это происходит? Все очень просто. Элементы могут взаимодействовать друг с другом, их атомы связываются с атомами других химических элементов, и в результате появляются различные вещества. Вы видите, как возникали первые простые вещества, элементы. Что же происходило дальше? Атомы соединялись, образуя молекулы, а молекулы составляют вещество или материю, как говорят ученые. Молекула – это мельчайшая частица вещества, обладающая всеми его свойствами. Молекула может состоять из одинаковых атомов или из разных атомов. В зависимости от этого, вещества разделяются на простые и сложные. Атомы стремятся к стабильности, поэтому иногда объединяются даже атомы одного вида. Молекулы простых веществ состоят из атомов одного вида, то есть одного элемента. Например, молекулу кислорода, которым мы дышим, Образует два атома, а цифра внизу, ее называют индекс, показывает сколько атомов данного вида содержится в молекуле. А если объединяются три атома, то получается совсем другое вещество – О3, ядовитый газ озон, он, как вы помните, защищает нас в озоновом слое от жесткого ультрафиолетового излучения и радиации. Молекула водорода тоже состоит из двух атомов. Это простые вещества, но молекулы могут состоять и из атомов разных видов. Вещество, молекулы которого состоят из разных атомов, называется сложным или соединением. Соединение – это вещество, состоящее из атомов двух или более химических элементов, связанных с друг с другом, химически. Почти все, что нас окружает, состоит из химических соединений, от воды, льющейся из крана, до минералов в горах и веществ в человеческом теле. Соединение или сложное вещество получается только в результате химической реакции. Свойства соединения отличаются от свойств веществ, из которых оно образовалось. Например, вода – жидкость, образующаяся в результате реакции из двух газов. Такие символические записи называются химическими формулами. Формула воды – H2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Кстати, посмотрите, какое огромное количество молекул содержится в одной капле воды. Углекислый газ состоит из двух атомов кислорода и одного атома углерода, CO2. Молекулы вещества могут быть очень разными. От простейших, состоящих из двух-трех атомов, которые мы сейчас наблюдали, до молекул, состоящих из многих атомов. Такие молекулы встречаются в живых организмах. На этой схеме показан процесс возникновения вещества. Основой, как видите, являются элементы. Каждый химический элемент – это атомы одного вида. Атомы могут объединяться в молекулы, так возникает вещество. Как видите, в молекулы могут объединяться атомы одного элемента или разных. В итоге возникают простые и сложные вещества или смеси, как, например, воздух, который представляет собой смесь нескольких простых и сложных веществ. А сколько всего существует веществ? На этот вопрос точного ответа нет. Атомы могут различным образом соединяться друг с другом. Как из буквы алфавита можно составить сотни тысяч слов, так из одних и тех же атомов образуются молекулы огромного количества различных веществ, из которых состоит окружающий мир. Это означает, что веществ, как и видов молекул, может быть бесконечное множество. Вещества не вечны, потому что не вечны их молекулы. Молекулы можно разрушить химическим путем, и они распадаются на атомы. Но атомы никуда не исчезают. Они начинают входить в состав каких-то других молекул и превращаются в какие-то другие вещества. Атомы практически вечны. В каждом из нас, как говорят ученые, найдутся атомы, существовавшие еще во времена динозавров, или участвовавших в походах Александра Македонского, или в плавании Колумба, или побывавших при дворе Ивана Грозного. А как атомы элементов объединяются в сложное вещество? С помощью ядер? Нет, здесь совсем другая история. Давайте поговорим об этом подробнее в следующий раз. А на сегодня все. Пока!